Здравствуйте, дорогие друзья! Что Сегодня я буду собирать э, значит, флористику на конструкции, которую подготовил для оформления нашей витрины к 8 марта. Итак, значит, э, расскажу вам о составе цветов для данной композиции, которую я подобрал. Значит, Это у меня будет дельфиниум, тюльпаны, статица, калы и алю. Все у меня будет технически располагаться на оазисе, но э, объясню, каким образом я расставлял материал в конце этого видео. Поэтому смотрите его до конца. Друзья, вот такая вот весенняя композиция у меня получилась, которая будет украшать наш холодильник. Что хочу сказать по поводу того, каким образом я распределил материал и как придал форму. В целом я здесь старался сделать асимметрию. В начале э, композицию я закрыл все технические моменты снизу в статице и эвкалиптом. После этого начал распределять э, материал. Что я добавил? Да, так как у меня в концепции не было в начале ранункулюсов, но я все-таки решил их добавить для того, чтобы усилить, во-первых, желтый цвет, и во-вторых, чтобы добавить фокуса. Сейчас я вам покажу вот. Заверну с этой стороны. Вот. И также показываю вам, да, то, что моя композиция является двухсторонней. Она, здесь нет ни спины, ни лица. Это полноценная композиция. Значит, преимущественно здесь я взял движение. Если с моей стороны смотреть, то влево по диагонали. И алюмами я сделал небольшое контрдвижение, ну, буквально несколько, здесь три алюма и немножко тюльпан для того, чтобы создать контраст. Вот. Я надеюсь, то, что данная работа вдохновила вас, э, и жду от вас комментарии по поводу ваших эмоций. Э, ставьте лайки, если данная композиция вам понравилась, пишите в комментариях вопросы на интересующие вас темы, и я всегда рад вам помочь. До новых встреч, друзья!